В Белоруссии драники считаются национальным блюдом, однако, там их готовят из картофеля, можно использовать и другие овощи, например, тыкву, готовим? Поскольку тыква очень витаминная и полезная, решил использовать ее для приготовления дерунов, если вам, как и мне неохота возиться на кухне, предлагаю запечь драники в духовке, подавайте их горячими, можно в дополнение к овощам или в качестве отдельного блюда, овощные драники, это хороший завтрак или полезный ужин. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. 1. Очистите тыкву от кожуры и натрите на мелкой терке, зелень измельчите, смешайте тыкву, зелень, фету, пропущенные через пресс зубчики чеснока, яйца, муку, соль, черный перец молотый и хлопья чили. 2. Сформируйте руками небольшие деруны, выложите их на противень, застеленный пергаментом и отправьте в духовку. 3. Запекайте в разогретом до 180 градусов духовом шкафу у 15-25 минут. 4. Готовые деруны переложите в тарелку и наслаждайтесь. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество. Далее. Тыква, 1 штука, маленькая. Чеснок, 5 зубчиков. Фито, 150 грамм. Яйца, 5 штук. Мука 4 стакана. соли, специи, по вкусу. Зелень, 1 пучок. Кориандр и базилик. Количество порций, 5. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Жду вас снова.